Приветствую, дорогие одноклубники. Меня зовут капитан Виктор. Проживаю я в селе Троицкое на района Хабаровского края. Всего расположен на берегу реки Амур. Так называемый Средний Амур. Вот, собаку я приобрел года два назад. Собакой собака не нарадуюсь. Вещь просто отличная. Постоянно езжу на рыбалку. На ту сторону Амура. Вот, сейчас попробую снять видео. Собаку я хотел себе приобрести, мечтал больше двух лет. Ну, наконец-то вот у меня получилось. Пересмотрел очень много производителей, но выбор пал на железную собаку. Большое спасибо производителю. Техника просто незаменимая. Вот. Езжу за Амур регулярно, постоянно на рыбалку. Кроме этого у меня машина Toyota Surf. Сложился следушки, Поставил... Мотособаку, двое саней, ну, вещи какие-никакие, и на горную речку. Просто отлично. Вот. Конечно, возможно, требует доработка карбюратора, потому что бывает барахлит, поменял уже один карбюратор. Вот. ну, В принципе, вещь просто, мотособака, это незаменимая штука. Очень нравится. Большое спасибо производителю. Удачи во всех начинаниях, во всем, что вы делаете. Огромное спасибо.